Данное видео доступно для просмотра только лицам достигшим гигасас. Злое гнозис представляет. Ля, ща бимку закрою и погоним. Бля, за лупы! Я хочу какаться. Блять, мы Мишу забыли! Значит так, некий Егор Витренко и его шайка не нацистов пытаться захватить ядерный объект, мы должны его нейтрализовать в кратчайшие сроки, так что немедлен. Та соси. Лас, лас, лас! Ух <звук> ты, бля! Бля, сегодня я такой лабоский бабос купил, блядь, сразу 40 лет. <звук> Тут рядом? Да, провери. Бля, какой пиздец. Мне кажется, я слышал его. Охренос, фрамер и мой, ариас Соси. А -а -а. Один в будке прошел. На, блядь, тупо легчайше. Это там нас нахуй! Сейчас отомстим егру. Эй, бля, дом, какой там бас, это ты пишешь, восемнадцатый нет, да. цель. Бля, впереди какой-то САС аккуратно. Ну давай, блядь! Вылезай! СТБ, я не покакал. Лови флешку. СТБ. На Б-сайт прошел. А как вы меня убили? Бомб has been planted. Задан нахуй! Бля, за лупы! Блять, зачем я вообще дигул взял? Мэн, вахуе. Ты иди в аквариум, а я пойду дэфить. Хорошо, запомни, нас двое, а он один. Как этот САС надо задавить? Вот черт, он ушел! Где этот Half-Life? Я притаилась! <Стрики> <Стрики> <Стрики> На, блять, тупо легчайше. Какой провод не резать? Ты соси.